всех новых тенденций в рамках работы дошкольного и начального образования именно в области музыкального развития. На следующий день началась реализация самой образовательной программы, которая включает в себя несколько модулей.